Итак, здравствуйте, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа, в эфире радиостанция SunGates, и я ее ведущий Владимир Гершанов. У нас сегодня очень интересная передача, это цикл передач о поэзии и живописи но взгляд картины» пообщались с нами в рифму и наш интервьюер, который сегодня даст нам, как обычно, замечательное интервью, расскажет про свое скромительное творчество. Это доктор наук, писатель, публицист, и поэт, член Международной Ассоциации литераторов и журналистов Валерий Коган, и он у нас сейчас в эфире. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, о чем вы нам сегодня расскажете? В прошлый раз была очень интересная передача о Шагале, в прошлый раз у нас были всевозможные художники плана Левитана и ваши очень интересные стихи. Это все весьма понравилось людям. Чем вы порадуете нас сегодня? Ну, сегодня я, как и говорил, хотел бы завершить передачу обзором других великих еврейских живописцев, которых не удалось, э, так сказать, рассмотреть в моих альбомах, это остальные э, пять членов великолепной семерки, в которую я их выделил. Это Камиль Писара, это Амадео Модильяни, это Робер Фарк, Диего Ривера, Суть. Значит, э, объединяет их то, что они великие живописцы, и то, что все они евреи по происхождению. Об этом я еще раз напомню, рассказав от кого и как они произошли, э, начиная свой цикл. Значит, э, предисловием к этому альбому Звучало такое шестистище. Творцов мы многих помним лица, Их среди евреев-мастеров не счесть. Но есть особые евреи, живописцы, Их имена до вас хотим донести. Мы только пятерых в альбом включили, Чтобы вы достойно вклад их оценили. Это к тем двум, о которых мы беседовали в прошлый раз, Оливитании и Шагане. Начинаем мы с первого живописца, это Хамиль Писара. Родился он на острове Сент-Томас в Эссене в семье еврея Сепарда, Абрама Пикассо и Рашель Монсана Памье, уроженки доминиканской республики. Замечательный пронзулкий живописец, один из ярких примеров, приверженцев имбрессионизм. Я э, позволю себе привести две картины в качестве примера его творчества, я вам их показываю, а вы мне, пожалуйста, пожалуйста подскажите, хорошо ли видна картина в деталях или нет, или куда я ее подберю. Ну, Но нормально, нормально, все видно. Можно чуть-чуть ближе, если вы не против? Чуть-чуть вправо. О, великолепно, да. Значит... Эта картина носит название «Деревенская церковь». Итак, что я написал для на эту картину. Среди деревьев скромно притаилась привержившиеся семьян, отдавших вере души. Молитвы на и на пусты и образовывающихся вся пасма на работу задавилась. Вносить свой вклад на поддержание семей. Под легкие шорох шевеляющихся ветвей, Как хочется, забыть про все напасти, Отдаться прямо в руки Божьей власти. Замечательные стихи, очень красиво, честное слово. И второе, мне понравившееся, так сказать, произведение писара, это «Бульвар Манмаркер. Пытаюсь вам сейчас эту картину представить, по-моему, вот так она видна, да? Да, видна замечательно. Красиво. Так. По поводу этого произведения я написал следующее. Париж всегда Париж. Наверно, как, наверное, как и все навязчиво твердишь, коль повидал его хотя бы раз, манить всегда он будет нас. Чаруя обаянием старины ее приметы здесь сохранены. Загадочен Париж по вечерам и ночью, особенно вот в отсвете фонарей. Он заблудился, словно просит очень среди узких улочек и зазывающих дверей, кофеин, лавочек и баров или средь Монмартра в отражении бульвара. Браво. Переходим. Следующему живописцу это великий Амадео Мадельяни. Краткая справка о его происхождении. Родился, родился в Ливорно, Италия и воспитывался в еврейской семье коммерсанта Фламинио Мадельяни и Евгении Гарсон. Известен как великий итальянский художник и так далее. А теперь те две картины, которые я выбрал в качестве примера. Так. Одна из них наиболее известная и вместе тем многие ее даже не видели. Это Анна Ахматова. Это Анна. Интересно. Так, сейчас я ее... Её... Вот, вот так, Оп, и зафиксируйте. да. Замечательно. Да рассмотрели. Значит, здесь довольно обширные комментарии, потому что я тоже не мог сдержаться, чтобы не сказать о мыслях, которые пришли ко мне во время рассмотрения этой картины. Судьбой загадочной Всевышним данной, поймав вибрацию души кровоточащие раны, себя раскрыл для всех других нежданно друг Амадео оказался рядом с Анной. Прозрение, чтобы отчаяние понять, Замерить напряжение позы, Мы лишь догадках можем полагать Во рта, что отвлекло от жизни прозы, И поместила с поэтессой рядом В лучах ее чарующего взгляда, Постиг могущество Ахматовой влияния стал жертвой волшебства невиданных стихов, как музыки, внимал в любви ему признаний мелодиям певучих нежных слов. Замечательно, замечательные стихи на очень непростую такую картину. Что вы нам еще приготовили? Да еще одно стихотворение Мадео Медилен. Это, какое оказалось бы. Не очень выразительное творение, но оно меня зацепило, очевидно, своей именно обычностью. Uh -huh. Называется оно «Средиземноморский пейзаж». Загадочен строение облик, скромен он. Не манит нас узнать, как там внутри. Быть может, дом не заселен, тогда... Кто за его покоем злит. Вокруг безлюдно, что внутри, как знать, насыщено таинством даже древо. Загадок не дано нам разгадать. Завесу тайн откроет Амадева. Вдохнет живое в темные глазницы и дом мгновения верим оживить. Замечательно. Переходим к Роберту Фальку. Так. О нем, наверное, слыхали по э, скандальной истории во время посещения Хрущевым э, выставки в, э, в честь юбилея Союза московских художников, на которой мне довелось быть и присутствовать, созертая Рущёва, который шефствовал и прошел буквально в двух шагах от меня, и после чего и начался разнос. А я как раз стоял в этой картине Фалька, обнаженная. Но я не о ней хотел сказать, я хотел просто напомнить пока, что родился Роберт Фальк в Москве, в еврейской семье юриста и шахматиста Рафаила Александровича Фалька и его жены Марии Борисовны Фальк. Ну а теперь два примера из его живописи. Первая картина, я вам ее попытаюсь сейчас представить. Так видно? Видно, видно замечательно, да. Называется она «Церковь в Обыденском, в Лиловом». Церковь скромная влечет неудержимо. Войти во внутрь. И осторожно оглядеться. Прошел, я мысленно глаза дожмую мимо. Так было наяву, запомнилось из детства. Не объяснить мне тот порыв сейчас. Ведь мы росли невеждами, Божьи, Но что-то свыше зазывает вид на нас. Храм посещать, бер, волнуясь там, до да дрожи. А красный. «Львовой тайной нас заворожил, чем Фальк возможно всех и удивил. И еще одно стихотворение из живописи Фалька, несколько ироничное, но должно понравиться. Вот я представляю эту картину. Угу. Видно, видно, видно. Да. Такой натюр в принципе. Да, называется эта картина натюрморт с бутылкой. Да, абсолютно верно. Какие радости сулит нам содержимое бутылки? И незнаком нам также вкус напитка. Не разглядеть, чьи снова вид. Не видно вилки. Незнание шпорой подобно пытки. Не раскрывай, не думая роток. Чтоб сделать первый необдуманный глоток. Коль доброго вина попил Или даже крепкой чачи Мир сразу стал роднее И даже мил А если уксуса Погибли, значит Надумал Коль нас Натюрмортом услаждать В бутылке Что должны мы, мастер, знать Вот таким образом Был представлен Фальк Да, классно Теперь мы приступаем к Диего Ривера, который, э, к моему удивлению, ни один из моих знакомых даже не представлял, что он еврей. Тем не менее, тем не менее. родился в городе Гуанахуата, на северо-западе Мексики в зажиточной семье. Его мать была конверсом, еврейкой, среди которой, предки которой были насильно обращены в католицизм. Как писали э, ну, в интернете, Диего Реврега, рассказывая о себе, писал в 1935 году, в 1935 году, «Мое еврейство – главная часть моей жизни». Вот как он высоко ценил свое происхождение сам. Ну а теперь пару стихотворений из его подборки, пожалуйста, с я еще раз. Да, да, и вы еще раз показываете великолепное платно. Так, и вот ну, называется оно улица Багинля. Ва что, что же, вы написали вот такую? Как бы, ну вот написал так, казалось бы Обыденный такой э, Фрагмент э, Городской улицы С домиками, с дирекциями А написал это: так Уютен, аккуратный городок Авила, кристально чист Он как Пример нам дан Не разглядеть невидимую Силу Опустошившую его от горожан Не отыскать примет Любой в нем жизни, движение, мгновение ветерка, и даже Звук над улицей повиснет, коль чудом залетит издалека. А вдруг все жители так сильно провинились, что волей Божией вдруг мгновенно испарились, или просто город замер в ожидании пришельцев из другого мироздания. Нам не постичь фантазию Риверы, лишь дар художника окрепла наша вера. Браво! Замечательные стихи. Ну и, наконец, последнее стихотворение, последняя картина Дьявы, которую я хотел бы прокомментировать. Оно необычно как бы и самим сюжетом, и, том, и тем, что мне удалось как бы разглядеть в нем. Так, ну, сейчас да. я Хорошая картина. Видна, да? да. Женщина и калы. Да. А называется картина обнаженная скалами. Так. Цветов так много, что руками не объять. Прекрасна женщина у белоснежных кал. Художник дал возможность нам понять, кому привязанность свою отдал. Понятно нам, как элегантны калы. Оценки нету выше в баллов. Цветы достойны преклонения Как к разным датам украшения. Легенды не затмили, правду были, Не знали мы о запахе ванили, Что источают каллы по утрам, Даря покой и радость нам. А как изящно калы простота, Безгибок стебли, Пластики листа, Цветы и женщину родни, Их красота. Ведь женщина начало всех начал. Ривера лишь об этом умолчал. Есть жизни и смерть, отсчеты точки. Цветы жизни любят люди очень. Жаль, жизнь укал прекрасно, но недолго. Укалок говоря, я вас не сбил чуть с толку. Но сомневаться, как и раньше, я не стал. У всякого начала есть финал. Браво, замечательные стихи, красивые, правильно выстроены, полны смысла И главное, очень точно описывают суть того полотна, которое вы в своих стихах замечательно описали Ну и наконец, мы э, переходим к последнему великому еврейскому живописцу Это Хаэм Сутин, о нем слыхали больше, правда, о нем я более детально узнал, уже проживая в Америке но тем не менее, Хаим Сутин, и я представляю первую его картину. Кстати, тут э, я чуть не сказала, не забыла подсказать о его происхождении. Родился в Смиловиче, Минской губернии, в бедной, многодетной еврейской семье. Хаим проявил любовь к рисованию с раннего детства, как пишут о нем чтобы освободиться от влияния семьи и не изменить своему призванию. Вот такой интересный оборот. Ну и наконец... Так. Первая из картин, которая мне очень понравилась, называется «Белый дом на холме». Пожалуйста, посмотрите. Красивая картина, да Интересно, что сюда можно было написать? Сюда можно было Трудно, но можно Труд, Трудно, трудно, реально трудно Так. Дом белый, рядом осень золотая Украсила пригорки желтизной Под листьями Трава еще густая Общение ищет будто бы со мной Мы видим красно-бурые вкрапления Из листьев желтых Покрывали, не ищем, мы пока уединения унылости еще не ощущали. Порой вдруг, порою правда вдруг тревожно станет, Быть может, в ожидании зимы, Она придет всегда, нас не обманет, Лишь изредка мы рад... ей радуемся мы. Ах, осень, твою хитрость я постиг, Коль мыслью унесешься чуть вперед. Души ты завладеешь Душой ты завладеешь миг Давая мыслям нужный Тебе ход А там по осени волшебному Беленью, зима нагрянет Злою снежной птицей И белый дом Вдруг в белый холм В одно мгновение Точно сказки Да, замечательно Вообще, прекрасные строчки Как бы сказала Моя мама... и... Да, да Простите, и последняя. Mm -hmm. И последняя. Это тоже очень удивительная картина. Называется Улица Канна. Пожалуйста. Да, мы видим так. эту картину. Да, замечательно. Так. Здесь мы напрасились такие слова. Искривленный фасад. Чуть скобоченная крыша, А модернизме с детства я наслышан. Пусть недоступно мне особое видение, но может быть понятно настроение художника с его особым взглядом, а людям, может, больше и не надо. В смешение красок вижу я надрыв. Избыток чувств стремления проявиться. Э, э, Сюжет. Не мысль кварта чуть приоткрыл, манера Эльхайма заставил восхититься. Таким образом, мы закончили обзор, краткий обзор, буквально прикосновение к этому альбому. Остался еще, э, еще несколько альбомов, на которые, к сожалению, не хватает времени, чтобы сделать их, э, анализ, но я хотел назвать только имя последнего альбома, который я назвал «Еврейская жизнь в пищи Сальвадора Дали». Это, вот в таком виде этот альбом выглядит, так. вот, и в нем собраны удивительные стихотворения, посвященные трем циклам картин, которые написаны были в разные периоды времени Сальвадором Дали, который был франкистом и вряд ли показал себя как сторонник и приверженец еврейской жизни, еврейского будущего, но тем не менее такой праздник был и он посвятил три цикла картин юреейческой жизни. Эти картины хранятся в одном оригиналы хранятся в одном единственном месте. Это в Садимском музее живописи, где занимают второй этаж. И где с ними можно познакомиться. А также взяв в руки мой альбом, где к этим картинам я написал, опять же, свои комментарии, которые я зачту только один из них, это, например. Пожалуйста. Да, можно познакомиться, посещая э, со мной, вы меня не видели. Ну я сейчас, да, жду, я жду, я жду, хочу подвести, да, все это. Да, ну все это хорошо. значит одна только картина, да. я ее показываю, сейчас пришлю, вот так, да? Да. Видно. Это но о ней можно говорить бесконечно, долго и по-разному. Я дал такой комментарий. Не мог долине знать, как много значит для иудеев мира стена плача. Святыня и одна из стен в храмов, храма. Молитва рядом с ней, дарованное право. Просить Всевышнего к нам обратить твой взор и нам позволить одолеть простор для разных добрых и полезных дел за дело то, что Бог наш не успел. Итак, уважаемые друзья, вот мы ознакомились с замечательным циклом. Работа Валерия Когана, но то, что он еще не успел нам рассказать и показать, вы сможете увидеть 19 сентября в субботу в 4 часа дня. Состоится творческая встреча с Валерием Коганом, с человеком-поэтом, с человеком-литератором, с доктором наук, журналистом, публицистом, с человеком, который будет дарить вам свое уникальное сакраментальное творчество в центре «Сангейтс», по адресу 395 из uh, Dandy Road, Suite uh, 500, Виллинг, Иллинойс. Приходите, пожалуйста, звоните нам по телефону 847-226-9956. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С вами была радиостанция Сангейтс, uh, Владимир Гершанов и передача обо всем красивом и интересном. Спасибо вам. Валерий, огромное за столь интересный цикл передачи. Увидимся с вами 19 сентября. Спасибо всем за внимание и удачного дня. До Спасибо большое. До свидания.